Каждый год 1 декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. Это не просто очередная значимая дата в календаре, Один день скорби по миллионам умерших от этой неизлечимой болезни. На сегодня свыше 42 миллионов людей, живущих в самых разных уголках мира, страдают от смертельно опасного вируса, вызывающего от человека дефицит иммунитета. Ежедневно около 15 тысяч людей попадают в категорию больных. Ленточка красного цвета – международный официальный символ борьбы со СПИДом. Получив ее у наших волонтеров и прикрепив к верхней одежде на уровне сердца, вы открыто заявляете о своей солидарности с ВИЧ-инфицированными, говорите о важности и проблемы и чтите память умерших от СПИДа. ВИЧ-инфекция – это болезнь, которая может коснуться каждого. Важно помнить, что безопасное поведение помогает снизить риск инфицирования ВИЧ и обезопасить себя, а соответственно и своих близких. В 2017 году в качестве лозунга Всемирного дня борьбы со СПИДом выбран следующий девиз. Мое здоровье – это мое право. Любой гражданин России имеет право бесплатно пройти обследование на ВИЧ и получить профессиональные консультации специалистов до и после обследования. Пройти тест на ВИЧ можно по адресу. Город есть, улица Энгельса, 156, Ейский центр профилактики и борьбы со СПИДом. Молодежь Ельского района желает вам, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Молодежь Ельского района желает вам, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.